Очередные черные тесты фрирайдных лыж стали до 100. Поехали. Здравствуйте. На повестке дня очередные черные лыжи и по катанию это реально интересно. Это армада трейсер, потому что ее не узнать невозможно. Несмотря на то, что это новая модель, она уже на тестах у нас не первый раз. Запасы не просто некоторое время короткая. Почему? Потому что это действительно долгожданная, интересная лыжа, которую ждали все. Во-первых, это не парковая лыжа от армады. Во-вторых, это действительно хорошая лыжа. В чем ее прелесть? Прелесть в том, что она качественно веселая. Она некий такой фрирайд трассовый универсал. Хотя я бы не относил бы не применял бы к слова трассовый, никакой трассовости в ней нет. И классическом понимании трассы в ней нет. Вот. Она просто как бы. Такой фрирайд, фронт-сайт универсал, позволяющий ехать везде в рамках, ну, как бы курорта для смешанного снега, я бы сказал так, так хорошая лыж для смешанного снега. В чем суть? Мягкий носок на кончике, потом идет некоторое увеличение жесткости, жесткая серединка и мягкий задник с плавным рокером. В итоге. На хороший целение вы прибавляете скорость, у вас мягкий носок всплывает, середина хавает все неровности. Неоднородности, лыжи фигачат на скорости, очень стабильно. На каком-то узком месте, где надо заманеврироваться, вы спокойно, легко продавливаете носы, пробрасываете задних, задник пробрасывается, даже, в общем-то, если этот какая-то целинка и плывет. При этом на скорости, на твердой поверхности, будет это там, подготовленная трасса, или это будет... Убитый раскатанный снег Лыжи не теряет стабильности да Немножко вот эта мягкая часть носа там подхлопывает Но зато средняя середина и длинный рабочий кант Они вообще нормально работают И лыжи идет стабильно и все четко На неровностях в общем-то Лыжа половина как минимум неровности схавывает даже на корке она не лажает, потому что длина в общем канта в принципе длинная, ширина как бы ровная, позволяет работать поперечно и вы, вырез канта тоже достаточно ровный, никаких пережёсткости нет и середина в общем не жесткость такой большой дифференциации по жесткости по длине в лыже нет, поэтому давление нигде не концентрируется и корку вы можете проходить просто ну, на распускании лыж, на отпускании нагрузки. В общем, по лыжи нареканий нету никаких, единственное нарекание, что она, как я уже сказал в начале, она не имеет отношения к трассовым лыжам, поэтому не надо от нее ждать какой-то динамичности, в общем, понимании слова такой, трассовой динамики. То есть лыжи отпустили, она вас выпрямила? Нет, она не будет вас плевать, это не трассовый универсал расширенный, это именно фрирайдная лыжа, которой прибавили стабильности на ходульниках, на разнородном, неоднородном снегу. Вот и все. На жестком, на разбитом отлично, в целине отлично. То есть, в принципе, для людей, которые ищут некое одно решение, которое позволит им кататься в разных условиях. То есть, спокойно, да, приехали на курорт на неделю, ждем снегопад. Снегопад, как правило, там один-два дня, все остальное, это непонятно что. Тут бугры, тут каша, тут малаша, тут обдуто, тут сдута, тут уколбасили. Вот, вот, вот все вот это, оно как бы вот... И срастается вот. Но при этом, когда вы дождетесь этого своего пухняка Который выпадет Опять-таки, выпадает он, как правило Не так, что выпало и все выровнялось Нет, он кладется на ровно, на кривое То вот, вот эти лыжи, они позволят вам ощущать себя Королем-оленем везде То есть, ну нету целины, да Пошли на трассу и пофанили Там Выпала, целина, пошли, поцелились В общем, отличная лыжа Это точно топ, я могу сказать Это интересно во всех смыслах слова вот. Для того, чтобы убедиться Топ это не топ Пойду по тысячу конкурентов. Чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.